Блокчейн Partners Pro – это инновационная платформа для продвижения вашего бренда или продукта. Используя распределенную технологию, наш алгоритм выстроит и реализует рекламную кампанию в социальных медиа и обеспечит обратную связь с потребителями. Участники распределенной рекламной сети Blockchain Partners Pro получают возможность зарабатывать в сети, участвуя в продвижении товаров и услуг. Хотите получить постоянный трафик на ваш аккаунт Instagram, ВКонтакте или Фейсбуке? Увеличить количество подписчиков на YouTube и просмотр роликов? Блокчейн Partners обеспечивает вас живой аудиторией без риска блокировки из-за нарушений правил социальных площадок. Продвигайте свой бренд и получайте партнеров в проекты. Станьте частью индустрии, объем которой в прошлом году перевалил за полмиллиарда долларов. Блокчейн Partners Pro – это инструмент, с помощью которого каждый участник сможет самостоятельно продвигать свои проекты, бренды или товары в сети. С его помощью вы увеличите количество подписчиков, донесете информацию о своей продукции максимальному числу пользователей и, как результат, обеспечите постоянный поток клиентов и партнеров, что незамедлительно отразится на росте прибыли сервис предлагает два способа раскрутки ваших интернет-проектов. Бесплатный. Вы просто добавляете в друзья тех людей, которые предлагает платформа, и в ответ получаете такое же количество подписчиков вашей группы или канала. Проект обеспечивает рост аудитории до 100 человек в день в каждой социальной сети без малейших финансовых затрат с вашей стороны. Платный. Платите всего 15 долларов в месяц, и вся работа по раскрутке страниц в соцсетях будет сделана за вас. Если приглашенные вами люди и их партнеры сделают оплату, вы получите дополнительный доход. Также вы получаете доступ к дополнительным функциям сервиса. Блокчейн Partners Pro – идеальная площадка для рекламы. Ваши предложения увидят более 10 тысяч пользователей в день. Наш сервис включает в себя биржу, где можно выполнять платные задания. Исполнители получают вознаграждение, заказчики продвижения бренда или страницы в соцсетях. Хотите зарабатывать до 20 долларов в день? Берите задания на бирже и занимайтесь своими любимыми делами. Посещайте сайты, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал, смотрите видеоролики. Только теперь все эти действия будут приносить деньги. Хотите зарабатывать 100-200 долларов в день? Купите любой пакет. Приглашайте друзей и знакомых по партнерской ссылке. И получайте дополнительную прибыль в размере 25% от выполненных ими заданий. Сервис Blockchain Partners удобный и эффективный инструмент для сетевых предпринимателей с целью раскрутки их ресурсов, для бизнесменов с целью продвижения их товаров, услуг, брендов, для рекламодателей как способ ведения рекламных кампаний, для стартаперов, желающих продвинуть свой бренд или проект, для блогеров, которые хотят увеличить свою аудиторию, а также для всех пользователей интернета, которые хотят зарабатывать в сети. Прибыль участников и эффективность продвижения зависит от купленного пакета. Чем дороже пакет, тем больший объем услуг в него входит. Рассмотрим на примере. Для пользователей с бесплатным пакетом предусмотрена только ручная ротация и вознаграждение в размере 5% с первой линии приглашенных. Для пакетов за 15 долларов предусмотрена автоматическая ротация, вознаграждение по партнерской программе с 5 линий и доступ к дополнительным функциям сервиса. Если купить пакет за 50 долларов, вы получите экономию в 35% на дополнительные услуги, автоматическую ротацию, бесплатное размещение топ-предложения на 10 дней, подъем в ленте до 300 раз, автоподъем ролика до 150 раз. А размер вознаграждения за приглашенных партнеров составит от 20% на первой линии до 1% на десятой. Блокчейн Partners Pro – это не только активная работа за оплату, но и пассивный доход. Платформа предлагает едва ли не самые выгодные условия в интернете. При ежемесячной оплате сервиса каждым партнером вашей структуры вам приходят начисления в соответствии с компенсационным планом. Компания активно внедряет современные технологии в свою работу и запускает собственную криптовалюту – блокчейн-партнерс-коин или BPC. Сервис полностью децентрализован, что исключает мошенничество даже со стороны ее авторов. Работа ведется полностью в автоматическом режиме. Основные операции сервиса разработаны с использованием смарт-контрактов. На момент запуска планируется эмиссия 21 миллиона токенов. Токен – это возможность стать активным партнером компании. Покупка монеты позволяет получать процент от прибыли ежедневно. Дивиденды получают все владельцы токенов. Средства от продажи токенов идут на развитие и продвижение сервиса. Новые клиенты приносят сервису прибыль. Вся прибыль распределяется только между владельцами токенов пропорционально количеству приобретенных монет. Причем невыкупленные токены BPC в распределении не участвуют. Чем больший объем инвестиций вы сделаете, тем большую прибыль будете получать. Компания предлагает три варианта приобретения токенов BPC от 50 до 1000 долларов. На каждый доллар вы получаете 7 сотых токена. До 10 тысяч долларов получаете на каждый доллар 8 сотых BPC. До 25 тысяч долларов по 9 сотых BPC за доллар. Чем большую сумму вы внесете в развитие платформы, тем больше токенов получите и тем больше будет получаемая прибыль. Токен это реальный актив, который компания выкупит в любой момент по фиксированной цене. Блокчейн Partners предоставляет возможность не только стать инвестором и получать дивиденды от собственного вложения. Мы предлагаем реферальную программу. Вы получите вознаграждение с каждой покупки токенов приглашенными вами партнерами до десятой линии. Процент вознаграждения колеблется от 12% для первой до одной десятой процента для 10, А общая сумма заработка при приглашении всего трех партнеров может составить до 600 тысяч долларов. Не хотите приглашать партнеров? Вы можете самостоятельно увеличивать свой депозит и получаемую прибыль путем покупки дополнительных токенов. Например, внося каждый месяц небольшую сумму по предложенной схеме, по прошествии трех лет депозит в платформе составит 2 миллиона долларов, а прибыль в месяц до 612 тысяч долларов. Но и это еще не все. Блокчейн Partners Pro выдает своим партнерам разовые премии по мере присвоения более высоких рангов. Если объем инвестиций вашей команды составит 10 тысяч долларов, компания оплатит вам аренду офиса, а после присвоения ранга D10 и наличия трех личных партнеров ранга D9 ваша премия составит ни много ни мало 1 миллион долларов. One more thing, как говорил известный бизнесмен. Блокчейн Partners предлагает баунти-программу, то есть возможность стать партнером платформы без вложений. Мы выделяем 100 тысяч токенов на подарки. Просто зарегистрируйтесь на сайте и пройдите верификацию. У вас на счету окажется 0,08 BPC. А за каждого партнера, прошедшего такую же процедуру по вашей реферальной ссылке, вы получите сотых токена BPC. И все эти монеты уже участвуют в распределении прибыли. Стань владельцем новой криптовалюты и получай постоянную прибыль от многомиллиардного рынка.